Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую вас на наших традиционных встречах по понедельникам. Сегодня у нас на дворе 6 февраля. Напоминаю, что февраль у нас короткий месяц. В феврале всего-навсего 28 дней, поэтому он начнется и закончится гораздо быстрее, чем все остальные месяцы. Поэтому при планировании своей работы, пожалуйста, это учитывайте. Ну а мы сегодня собрались для того, чтобы... Разобраться с таким рабочим инструментом, как сборный груз это наша еще одна попытка, и я надеюсь, что она сегодня увенчается успехом. Вот, мы сегодня поговорим о том, что это за инструмент, как им пользоваться. У нас сегодня приглашенный гость, разработчик, идейный вдохновитель и реализатор этой системы человек, который отвечает во всем за то, что все происходит на сайте. И очень трудолюбивый человек, и при этом очень красивая девушка. Татьяна Спиченко. Так что прошу любить и жаловать. Татьяна сегодня нам все расскажет и все даже покажет. Покажет не прямо на личных кабинетах. Вы сможете воочию увидеть. И плюс понадобится еще наша помощь, я так понимаю. да? Мы тоже да. будем участвовать в, в работе. Поэтому приготовьте свои регистрационные номера для того, чтобы вас можно было пригласить в сборный груз, чтобы вы могли приглашать, ну, то есть для того, чтобы мы с вами могли сегодня поработать. Если у вас будут по ходу возникать вопросы, причем инструмент уже не новый, мы уже с ним как-то, кто-то с ним уже работает, и, возможно, у вас по ходу будут возникать какие-то вопросы или уже по ходу работы возникают вопросы. Все вопросы оставим на финал нашей встречи. Сначала пройдемся по тому материалу, который есть. И, возможно, в ходе этой работы вы получите ответы на свои вопросы. А все, что не разобрали, все, что осталось неотвеченным, в конце Татьяна с удовольствием ответит на все вопросы. Ну, если нужно будет и мое какое-то участие, я тоже подключусь. Вот. Ну Привет, что, я... Татьяна, тогда передаю слово тебе. Да. Пожалуйста. Еще раз добрый день. Всем рада всех приветствовать. все знакомые лица. Рада всех видеть, слышать. Давайте приступим. Итак, сборный груз. Я вам сейчас покажу свой экран. Мы пройдем с вами путь организатора сборного груза, увидим, что видит организатор, что такое вообще сборный груз, разберем и поймем, что видят участники сборного груза. То есть все пройдем с вами все стадии сборного груза вместе. Давайте начинаем. Так, показываю вам свой экран. Видно? Напишите мне, пожалуйста, видно ли вам мой экран. Мне видно, да. Если кто-то еще подтвердит из будет вообще чудесно. Видно. Видно прекрасно. Видно, Спасибо. видно. Открываем сайт Lombre.ru, авторизуемся. и В разделе «Личный кабинет. Личная информация» у каждого есть кнопка «Стать организатором сборных грузов». Если ее нажать, всплывают условия. Участие сборного груза. Кто такой организатор? Что такое сборный груз? Кто такие участники? Подробно все расписано. Информации немного. Предлагаю каждому прочесть. Итак, что такое сборный груз? Сборный груз – это, прежде всего, доставка двух и более заказов в один определенный населенный пункт с целью экономии на транспортных расходах. То есть его смысл в том, что каждый участник сборного груза оплачивает свой заказ самостоятельно, а доставка посылки в определенный город делится на всех. Это выгодно. Если вы даже вдвоем делаете сборный груз в один город, то вы уже как минимум напополам это делите. Чем больше участников сборного груза, тем оно дешевле. По территории России доставка от 20 тысяч рублей заказа Почты России бесплатна. То есть есть еще смысл набрать партнеров в сборный груз до 20 тысяч суммарно. Тот, кто хочет стать организатором, читает условия, если есть какие-то вопросы, можно их задать, соглашается, если совсем согласен, и подтверждает. Спасибо, делайте свой заказ, в поле информации о заказе выберите сделать груз сборным. Теперь мы что-нибудь положим в корзину, посмотрим, как же работает. Сам заказ. Вот я решил стать организатором. Кладу себе крем в корзину. Перехожу. Так, переходим к оформлению. В поле информация о заказе есть фраза «Сделать заказ сборным». Если вы это делаете с телефонов, на телефоне внизу есть ярко-фиолетовая такая плашка «Информация о заказе». Вот этот весь блок вынесен туда. Я вам сейчас предложу в зуме написать ваши номера, ID консультантов, и я их добавлю. Приглашу вас в участники сборного груза, и вы посмотрите, что видит участник. Я пока открываю сборный груз. Давайте пока я подожду номера, чтобы вы не отвлекались, потом вместе... Татьяна, получается, чтобы прежде чем пригласить, ну, то есть, чтобы прежде чем создать сборный груз, то есть мне тоже мне нужно сделать э, заказ, да, правильно я понимаю? То есть, когда я становлюсь организатором сборного груза? С организатором сборного груза, организатор в первую очередь должен оформить свой заказ, поставив галочку сделать заказ сборным, и пригласить остальных людей. Приглашения mm -hmm. уйдут участникам после того, как я, как организатор, оплачу свой собственный заказ. Mm -hmm. Так, чат. Я вижу ваши номера. Чудесно. Так, значит, выбираем агентство отгрузки. Я выбираю Москву. Я добавлю сюда э, еще важное замечание. Вот то, что, про что говорил Гульнас. Это напоминание тоже видит организатор. Приглашения участникам сборного груза по указанным ID будут отправлены после оплаты вашего заказа. То есть я сейчас вас приглашу, но фактически уйдут приглашения на почту и в личные кабинеты только после того, как я оплачу свой заказ. Итак, начинаю вас приглашать. Сейчас я введу один номер, тот тестовый, на котором мы будем тренироваться. Он у меня пройдет к нему оплата. И дальше добавляю вас. Так. Дальше. Можно добавить сколько угодно. Участников ограничения нет, но кто-то из них примет приглашение, кто-то откажется, кому-то не нужно сейчас оформлять заказ. Это все нормально. Так, смотрите, всех я добавила. Раз, два, три, четыре. Угу. Так, и вот у меня есть количество каких номеров. Если номер введен неверно, сайт также предупредит, что вы ввели некорректный ID, такого не существует. Должны быть заполнены все поля. Я проверяю. Так, оплачиваю бонусом и нажимаю кнопку «Оплатить». И мы видим. Оплата доставки будет доступна организатору после того, как участники сборного груза оплатят свои заказы. Mm -hmm. ну, теперь я вам предлагаю войти в ваши личные кабинеты и посмотреть, пришло ли вам приглашение. То есть получается, что я сначала оплачиваю просто стоимость заказа без стоимости доставки, да, то есть как организатор. Да. А когда мы закроем сборный груз, то есть тогда уже происходит оплата доставки. Да, совершенно верно. Доставку выбирает и оплачивает организатор. Он uh -huh. может выбрать СДЭК, либо почту, что ему удобнее, потому что он, собственно, получит основную посылку и раздаст всем участникам их заказы. Uh -huh. Так, значит, личный кабинет каждого, кому сейчас отправили приглашение, уйдет приглашение, а также оно еще ушло на почту. Вы можете зайти на свою почту. Давайте так, вы заходите в личный кабинет, а я покажу, что у вас на почте. Оно всем ушло, просто чтобы не метаться между двумя программами. Итак, на почту поступило письмо. Вот я сейчас открыла почтовый ящик участника. Вам поступило приглашение участвовать в сборной доставки в город Москва. Город ставится из тех данных, которые вы заполняли на сайте Ламбре.ру при подтверждении контактных данных. То есть, если вы из Казани, здесь будет Казань. Если вы указали набережные Челны, будет, соответственно, набережные Челны. Тот город, который вы подтверждали. Участие в спорном грузе снизит стоимость доставки в ваш город или сделает ее бесплатной. По всем вопросам оформления организации, свяжитесь с организатором. Далее дают телефон и адрес того человека, кто пригласил. Вот я сейчас также зайду в личный кабинет одного из участников, и посмотрим, что же видно там. Угу. Да. Я захожу как участник. И Надеюсь, у вас тоже появились эти всплывающие окошки о том, что Печенко Татьяна Дмитриевна, город Москва, предлагает вам стать участником сборного груза. Как правило, здесь еще будет телефон указан. У меня просто я свой телефон использую сразу в нескольких местах, поэтому его здесь не видно. Здесь еще стоит телефон организатора, чтобы... Человек, которого пригласили, мог позвонить и спросить, а когда будет заказ доставлен, а какие условия сборного груза. Организатор на все эти вопросы должен отвечать, и он несет, собственно, ответственность за полностью предоставленную информацию по доставке. Я принимаю, соглашаюсь с тем, что да, я хочу принять участие в этом сборном грузе. Внимание! Вы принимаете участие в сборном грузе, все то же самое. Оформляете свой заказ, сроки закрытия, уточните у организатора по телефону. Здесь также номер телефона высвечивается. Uh -huh. Дальше я как участник также добавляю в корзину необходимый мне товар. Я еще раз возьмем крем. Перехожу к оформлению. И здесь стоит галочка «В сборный груз» так как я ранее согласилась. Соответственно, с компьютера видно и наглядно. Это сразу находится в правой части экрана. На телефоне, это еще раз напомню, внизу плашка такого же сиреневого цвета, информация о заказе. Если вы на нее нажимаете, проверьте еще раз, что у вас стоит галочка. В этом случае у вас выбор доставки вам, как участнику, недоступен. Вы можете только оплатить свой продукт. Все, что вы положите, вы оплачиваете только продукт. Доставки у вас нет. Доставка будет в дальнейшем поделена между всеми участниками. Угу. Все посмотрите у себя, все ли видно. И я сейчас вот с этого номера оплачу заказ. Угу. Так. У нас в этом номере нету бонусных баллов. Давай я что-нибудь оформлю. Давай ты со своего оформим. Сейчас я посмотрю, на ком у меня есть. Мы сейчас всех проверим. Так, у меня есть вот на этом номере. Сейчас мы пригласим еще один номер. И это тоже я вам покажу еще одно. Да, Динбран. это интересно. То есть можно еще дополнительно пригласить. У -у -у. Совершенно верно. Если я... Написала первоначально список тех, кого я хочу пригласить, но кого-то забыла. Совершенно mm -hmm. не страшно. Я как организатор опять захожу в свой личный кабинет и в разделе «Мои заказы». У меня виден мой сборный груз. Mm -hmm. И всех, кого я сейчас пригласила. Я пригласила Гульнас, Дмитрия, Людмилу, Наталью. Вот я всех вижу, что вы все, очевидно, приняли приглашение, потому что у вас стоит наполнение корзины. Но я все забыла... наполняют корзину. Да. Я забыла еще одного участника. Я Хорошо. его могу отправить вот отсюда, как организатор. Угу. сюда его ID и отправляю приглашение. Приглашение отправлено. Так как мой заказ уже оплачен, в этом случае приглашение уходит сразу. Угу. Так, и теперь попробуем с этого номера. Да, здесь мы видим то же самое. То есть также вот этого участника пригласили, все это мы прошли. Вы принимаете участие в сборном грузе. Отлично. Мы опять положим. Согласны. Так, пойдем. Крем. Вот этот, например, у нас аккаунт Лайта. То есть совершенно неважно. У меня в одном сборном грузе идут как участники классик, так и Лайт. Не принципиально. Какой тариф у человека, главное, что он зарегистрирован в системе. Оформляем заказ. Вот у нас опять стоит галочка, что товар у меня, заказ у меня в сборном грузе. Доставка мне недоступна. Ну, здесь у меня есть кошелек. Я оплачиваю. Вот оплатил один из участников. Вам не предлагаю не оплачивать, чтобы вы просто посмотрели. Но вот мы посмотрим на примере этого человека. Что же видит теперь организатор, когда один из участников оплатил? Заходим к организатору опять. Так, В разделе «Мои заказы» я вижу, вот он, мой сборный груз. Я вижу, что Юля Вишневская на 375 рублей столько-то баллов заказ оплатила. Я могу открыть ее заказ, посмотреть подробнее. Все, что вот весь полностью заказ со всеми позициями будет расписан. И я жду день, два, три, какое-то время там отведенное, я понимаю, что у меня есть, я подожду, напомню, позвоню вам о том, что, ребят, у нас, например, в среду закрывается сборный груз, поторопитесь, и жду там сколько-то дней, всех обзвоню. На какой-то момент я понимаю, что все, все, кто хотели, свои заказы оформили. В этом случае я удаляю всех, кто не, опол... не... не оплатил заказ на данный момент. То есть человек по какой-то причине подумал и решил, я в следующий раз делаю. В этот раз мне ничего не нужно. Угу. Я удаляю всех, кто был приглашен, чтобы у вас оно не осталось, это приглашение зависшее, как нереализованное. Таня, можете... скажи, пожалуйста, а если человек, например, отклонил приглашение, он будет в этом списке или его просто не будет? Или он будет с каким-то другим статусом? Скорее всего, будет со статусом «отказался». Отказался, ага. В принципе, я могу даже сейчас уже перейти к выбору доставки, автоматически все удалятся. Вот даже можем одного оставить, Наталью, вероятнее всего, да, все это уже удалится. Вот давайте так, вот у меня мой заказ оплачен, оплачен заказ Юлия, и вот у меня один человек, я не буду его удалять, автоматически должно почиститься все. И переходим к выбору способа доставки. Вот мне предлагает сайт. Я могу выбрать СДЭК, могу вывоз из агентства, могу выбрать «Почту России». Соответственно, я выбираю, ну, например, давайте прям выберем SDEC. пункт выдачи, он мне предложит Москву. И Стоимость доставки уже рассчитана, исходя из наших двух заказов. Я вам скажу, что стоимость по Москве 180 рублей, если бы я везла один флакон, если я я вот два крема, если даже будет три или четыре заказа, стоимость все равно останется 180. И, все равно, и в этом случае мы разделим ее на то количество, кто к нам примкнул. Конечно, это удобно, хорошо удешевляет. Угу. Стоимость доставки стала ноль, я использовала рублей, оплатить доставку. Оплата прошла. Вот я теперь как организатор вижу у себя в своем заказе трек-номер моего заказа, и я могу проверить доставку. Трек-номер вижу только я как организатор. У всех остальных участников, по-моему, стоит фраза, что обратитесь к вашему организатору по поводу доставки. А, есть... а, можешь, а можешь зайти в личный кабинет к Юле, показать, как у нее это выглядит? Давайте зайдем. Тем самым вся ответственность за доставку лежит на организаторе. Это человек, который должен всех подсказать. Ну, вот тут получается у нас вот так. А, я не туда. Никто, Юлия, зашла. Подождите. Не одна, Юля. Так, мы вот тут были. Угу. Так, Личный кабинет. Мои заказы. Сборный груз Татьяна Спиченко. Телефон. Номер телефона здесь также указан. Mm -hmm. В моем случае он не виден, а так здесь стоит номер того, кто приглашал, номер организаторов. Ну и, собственно, по всем вопросам обращаться к организатору. Чем еще удобен сборный груз? Вот мы работаем с февраля, уже год, практически со сборным грузом. Что я слышу по отзывам тех людей, кто им пользуется? Во-первых, люди выходят постоянно на контакт со своими структурами. Ты напоминаешь лишний раз, когда товар едет, кому надо добавиться. Может быть, у кого-то заканчивается контракт и больше получается коммуникаций. Uh -huh. В сегодняшний день у нас активно пользуются Братск, Калининград, Питер, в Москву грузы идут, Волгоград. Ну, поэтому пробуйте. Uh -huh. Инструмент рабочий. Мы постоянно добавляем и обновляем какие-то вещи, подправляем какие-то фразы, которые, может быть, не всегда наглядно видны, с тем, чтобы сделать еще более удобно. Сейчас у нас в разработке находятся два таких инструмента, как добавить участнику свой второй заказ в сборный груз и добавить организатору. Изначально программисты оценили эту работу как достаточно сложную, с тем, что ну, такая, алгоритм непростой. Переосмыслили. Я надеюсь, что мы сейчас сможем это сделать быстрее и проще. И я не вижу сложности, мне кажется, тут все решаемо. Будем пробовать. Так, Жду ваши вопросы. Uh -huh. Если что-то не раскрыло, подскажите. Татьяна, вот сразу у меня первый вопрос. Вообще, с чего возникла идея создать этот инструмент, этот сборный груз? То есть какая была проблема и какую проблему решали с помощью этого инструмента? Проблемы в первую очередь решали, когда в дальние регионы доставка очень дорогая. Даже в Россия России доставка стоит 300-400 рублей минимум. Если ты везешь один флакон, то фактически ты тратишь всю наценку, все, что ты пытался заработать, на доставку. Сейчас, конечно, выгодно, когда люди могут взять и один флакон, и один крем, совершенно небольшие заказы, и разделив доставку, но неизбежно она все равно платная на то количество людей, которое будет. Uh -huh. И актив, тот, кто попробовал, уже вот, больше обратно не возвращается. А Народ переходит да, в сборную угрозу. Uh -huh, uh -huh. yeah. Но это актуально для тех реги городов, регионов, где нет агентов, получается, да? Да, верно. То есть, конечно же, это удобнее там, где нет там нету агентства представительств, потому что по-другому никак товар не привезти. Также то этот сборный груз вы можете оформить с любого агентства, с казанского, с московского, с любого. При выборе доставки есть фразы «самовывозом из агентства». То есть если вы оформили из Казани, у вас не будет возможности оплатить все на сайте, но будет возможность переводом, либо еще как-то девчонки же работают по доставке, у нас вам подскажут, или девочки с склада тоже подскажут, как этот заказ оплатить. И вам отправят одной посылкой, и все заказы будут оформлены автоматически из всех личных кабинетов, что сокращает время на обработку и сбор. Угу. Хорошо, спасибо. То есть сборный груз можно оформить практически с любого агентства, не только с центрального. Угу. Угу. У меня пока все. Задавайте ваши вопросы. У меня вопрос. Значит, получается, что раньше у вас было, вот я, допустим, организатор, я уже приготовила какой-то заказ, на набила и заплатила. И пока собирается груз, я уже не могла еще добавить, да? А да. сейчас разрабатывается и возможно будет, да? Да, Людмила, мы как раз это рассматриваем, да, потому что такая необходимость, понимаем, что есть. Сразу все невозможно было предусмотреть, за год работы, поняли, какие есть слабые места, что надо поправить, что надо доработать. Вот в этом случае, да, такая необходимость есть и у организатора, и у участника должна быть возможность сделать дозаказ. Иначе это все переходит в ручной труд. <связывая> Положите, я вам доплачу, конечно, должно быть автоматом без вмешательства третьих лиц. Еще хотелось спросить, это срок вот этой вот сборного, ну, собирания, там, три дня, недели, я что-то упустила? Ограничения какого-то нет. Мы изначально задумывали так, что если организатор более двух недель не отправляет свой заказ, что мы будем его расформировать и отправлять заказы отдельно. Но такого случая за год работы ни разу не было. Организатор сам регулирует с участниками сроки и, Предполагаю, потому что я же не знаю, как организаторы ведут беседу, может быть, он сразу говорит, что груз будет отправлен такого-то числа, может быть, ждут наполнения до 20 тысяч, чтобы было бесплатно, и людей это устраивает. То есть ни разу не возникала ситуация сборного груза незакрытого, ну, как правило, мне кажется, дней в 10 закрывают все это максимум, сколько он тянулся, то есть за 10 дней заказы отправляются. Мы со своей стороны, как представительство, никак это не регламентируем. То есть организатор сам для себя решает, когда ему закрыть груз. Спасибо. Но, в общем, со стороны участников тоже не было нареканий, что вот там Иванова Мария не закрывает так долго что-то сделать. И нет, такого тоже не было. Заинтересованы все, и организатору, и выгодные участникам. Поэтому в этом диалоге как-то решаются, пока решаются все проблемы. А, Татьяна, а, а, Людмила, все, да, у тебя? Угу. Любила. А Все, видимо, выключила микрофон. Татьяна, получается, если я включила сборный груз, оплатила заказ, то я из него выйти уже не могу. Правильно понимаю? Фактически нет, но если человек захочет из него выйти, такая возможность есть. Я могу данный заказ убрать из сборного груза в ручном режиме. Такого не было. Человек отдельно нам оплатит доставку, и мы отправим ему отдельно. Uh -huh. Ну то есть, что для этого нужно сделать? Написать на почту, ну, думаю, что, да, написать в WhatsApp, написать в чат, написать мне письмо, накупил амбре. То есть, uh -huh. такого не было, но такая возможность, в принципе, есть. В принципе, есть. Uh -huh. Uh -huh. Ну, потому что мало ли всякое бывает. Там организатор затягивает, например, uh -huh. да, или еще что-то, что-то изменилось. Совершенно что верно. У нас есть, да, у нас оговорен такое условие, даже в, когда вы будете читать условия организатора, что есть возможность отказать организатору быть организатором. То есть если человек организовал его долго, не закрывает, люди недовольны, вот нам приходится расформировать, то есть мы можем закрыть возможность быть организатором. Если появляется какой-то негатив, если вдруг заказ не дошел, если там не передали какие-то ситуации неприятные, да, то мы можем закрыть эту возможность, то есть в дальнейшем человек не может быть организатором. Были такие ситуации? Нет, нет, пока все на позитиве, возможно, еще пока все, да. Больше хороших новостей. Хорошо, спасибо. Таня, у меня вот такой вопрос. Вот организаторы сборного груза сделали заказ, но не оплатили. Позиции, которые они положили в корзину, они у вас с общего доступа уже снимаются? То есть, например, было 10, сборный груз забрали, например, 2 позиции – у вас сколько остается видно уже для следующего заказа или вообще людям в интернет-магазине или на складе снятия вот эти позиции, которые накидали в сборную? Дим, плохо слышно, но надеюсь, я поняла заказ. Если положили заказ, но не оплатили, сформировали заказ и не оплатили, да? Я имею в виду про дефицитные товары, особенно когда акции, когда вот 8 марта, вот такие горячие месяца, да, нужна позиция какая-то парфюма, да, вот, а ее, ее на складе немного, но люди накидали ее в сборные грузы, еще не оплатили. Вот то, что они накидали, оно уже у вас из оборота уходит, ну, не показывает, что вот осталось, например, из 5 осталось. Не оплачиваем. Вот. Неоплаченные позиции никак не уменьшают количество товара на складе. Только если вы оплатите этот товар, он за вами будет зарезервирован. То, что вы положили товар в корзину, нажали Оформить без оплаты, он никак не бронирует и не фиксирует для вас. То есть это просто информирует агентство, что вы бы хотели его забрать. Если а, это акция, да доплачивать день в день, если это самовывоз из агентства забрать надо день в день, именно тогда, когда идет акция. Даже в программе на следующий день просто его физически невозможно провести завтрашним, в день, когда нет акции, товар, который был вчера со скидкой. То есть нужно делать день в день. Просто оформление заказа без оплаты не несет гарантии, что этот товар будет для вас доступен. Ну, я все понял. Потому что я, мне почему-то так важно. Ну, тоже важно это понимать, что, да, например, люди накидали, да, я захожу, и товара уже нету, и вроде он как бы еще и не проданный. Но получается, что все, что в корзину накидали, оно все равно у вас на остатках действует. И его может купить любой человек, который первый сделает оплату. Да, совершенно верно. То есть, вот, ну, тут немножко получилось все вместе. То есть, то, что лежит в корзине, мы это вообще никак не видим. То есть, я могу посмотреть, что лежит в корзине, но ну, очень общее. С того момента, как мы нажали «оформить заказ», «оформить», заказ формировался И он уходит в каком-либо виде, если самовывоз агентства, в этот момент он ушел в агентство, агентство видит. Этот заказ не оплаченный, но оно в качестве информации, что Дмитрий Крылов хотел бы купить вот эти позиции, но пока не купил. Если же uh -huh. заказ уже с кнопкой «Оплатить», это приходит уже четко в программу, по нему выбивается чек, тут же резервируется товар, и этот товар уже все забронирован за вами, он оплачен, он уже не может никуда деться, потому что по нему прошла оплата. Uh -huh. Я понял, Таня. То есть в заказе товар не бронируется, он находится в свободном доступе на сайте. Да, в заказе без оплаты он не бронируется. Угу. Вот, это тоже, тоже важное такое понимание. Татьяна, а в дополнение к Димину вопросу, а, например, я оформила заказ, не оплатила его, да, и там какие-то позиции, как будем говорить, дефицитные. Да? Пока угу. я тут шла до оплаты, товар закончился, что в этом случае я увижу? Я смогу оплатить этот заказ или мне не даст оплатить этот заказ? То есть Что -то произойдет? Вот смотрите, все заказы без оплаты – это значит самовывоз из агентства. Нет, нет, нет, вот э, это не сама вывод из агентства, это интернет-магазина. Я а оформила ты. заказ, но не оплатила. Значит, э, сейчас такая система. У нас заказ доступен для оплаты 3 дня, 72 часа, трое суток. Угу. Фактически за это время у нас э, остатки на сайте считаются, никогда у меня ноль, на складе, тогда у меня пропадает. То есть у нас есть запас, там 5-10 позиций okay. всегда лежат еще в стороне. То есть сайт видит позиции, которых больше, в каких случаях больше 5, в каких случаях больше 10 штук. Если okay. вы за 3 дня не решились оплатить, у вас просто исчезнет из личного кабинета возможность оплаты. Okay. После акции, если вот сейчас у нас, например, была акция один день, ровно один день, okay. к концу дня у нас было порядка 10 заказов, в которых лежали акционные позиции, но акция кончилась. Значит, в конце дня, когда наступает 0.00, я просто удаляю эти заказы. То есть возможности оплатить их уже просто нет. Mm -hmm. Что касается акционных позиций, как правило, они лежат три дня, эти заказы, и, ну, то есть товара хватает, нет такого, что ну, очень редко там бывает, чтобы там чего-то не было за это время. Mm -hmm. Надеюсь, понятно объяснил. Yeah. если я Хорошо, спасибо. Тань, а, Тань все равно, и вот еще тоже хочу уточнить: да, вот продолжение: Гульнас. я в корзину накидал, товар дефицитный. И вот, пока я там думаю, или пока я иду до банкомата, человек зашел в интернет-магазин, быстренько увидел, оплатил эту позицию, например, он последнюю купил. Она у меня из заказа как автоматом вылетает, или как она там ее видно, что она уже ее нету в наличии. Если на сайте у товара стала нулевая цена, то есть его нет в наличии, он из корзины пропадет. Я увижу, да. То есть надо было это там быстрее делать. Да, все просто это. не увидишь его, Дима, да? он просто оттуда исчезнет. Угу. Угу. Понял. Дима, чтобы на, на карте были всегда деньги, пусть у тебя будут. Татьяна, я еще хотела спросить, вот, значит, закончился сбор, все оплатили, все. В течение какого срока вы отправляете посылку? касается московского склада, у нас всегда отправки уже в течение там, долгого времени. Понедельник, среда, пятница до 12 часов мы собираем все оплаченные заказы и передаем доставку. На каждом агентстве, я думаю, есть свои правила, и девчонки всегда подскажут, как у них. Московский офис интернет-магазин работает по графику понедельник, среда, пятница. До обеда. До обеда, да. Если утром закрылся этот вот сбор, уже могут отправить. Или мы предлагаем большие заказы и сборный груз все-таки делать накануне. То есть все организаторы, которые с нами работают там не первый раз, мы просим делать заказы вторник, четверг, то есть хотя бы за день до отправки. Если вы закрыли там без 5-12 в понедельник, то девчонки звонят и говорят, мы вас отправим в среду, доказ достаточно большой, мы просто не успеваем. Поэтому надо понимать, если у вас один флакон, без пяти-двенадцать пришел, конечно, соберут и отправят. Но если это сборный груз, это несколько накладных, это штрих-коды, это маркировка и так далее, просто физически не успевают собрать в один день. То есть он тогда в этом случае будет перенесен на следующую. Понятно, спасибо. Так жалко, что вы все без видео. Вот только Наталью вижу и радуюсь. Вот Артур. Людмила. Вот. Да. Совсем День другое добрый. дело, правда? Да, Жизнь, да, да, ну, у меня с сборным грузом все супер, классно. Вот сегодня только оплатили, э, уже смотрю, NASDAQ пошел. Здорово. Ну, отлично, рада. Вот, на, вот Артур пользуется, можете, Артур, обратную связь какую -то дать, потому что, я так понимаю, вы активный пользуетесь сборных грузов, замечания, предложения, мы всему рады. Поэтому... Ну, я же говорил, что не хватает. Если вдруг хотелось да, ну, еще одну заказ сделать... Вот, уже сделали, да? Можно, да, человека добавить нет, и нет, второй это, заказ? Это в разработке. Мы сначала да, перепугали, что это очень сложная будет функция. Нет, это, надеюсь, что не сложно. Как только будет готово, я дам вам знать. Мы Все, снова... здорово. Угу. Вот сегодня у нас получилось на 16 тысяч набрали, видите, 4 тысячи или на 17. 4 тысячи не хватило до бесплатного. Угу. Ну, ничего, клиенты ждут, не можем из-за клиентов, любимых терпеть. Ну, понятно. Да, у Артура... так что, а так я очень доволен, прекрасно, потому что э, раньше бывало, там, куплю одну серию и плюс 330 рублей за доставку, ну, как-то, ну, угу. ну, не сильно хорошо. А сейчас хорошо, раз, угу. на всех раскинули, отлично, здорово. Артур, а сколько сейчас получается, когда на всех раскинули, примерно по сколько Тоже получается? 330. Я 330, поняла. допустим, вот на 17 тысяч, да, мы раздел, uh -huh. на 17 тысяч мы купили. Я uh -huh. беру 330, делю на 17 тысяч, получаю uh -huh. число. Uh -huh. Вот один человек купил на 1600, это число умножаю на 1600, там выходит 40 рублей. Uh -huh. вот 40 рублей твоя доставка. Другой человек купил на 3000, это число умножаю на 3000, выходит там, ну, в общем, и вот так uh -huh. вот сформируется... Угу. Поплату по задаст. Да, и очень удобно. Но уже ж не 330 все платят. Представьте, у нас 5 человек, каждый по 330, это уже полторы тысячи. А так все вместе мы заплатили 330, угу. вышла человеку там за 40 рублей, 30 рублей. А если тянем до 20 тысяч, да, бесплатно. Еще... Артур, подскажите, а как долго к вам идет заказ? Четыре дня. Четыре дня. У вас почта, с СДЭК. ЗЭК с почты еще не работали? Вот хочу с почтой уже сделать, когда вот 20 тысяч соберем, с почтой сделать и посмотреть, за сколько дойдет. Почта, я, тоже быстро работает. Да, почта, вопреки расхожему мнению, почта работает достаточно слаженно. У нас к ней есть свои претензии, как у отправителей, но для клиентов все очень комфортно, быстро, четко, Почты нареканий нет. Мы закрыли сейчас пикпоинт на сайте, пикпоинт нас здорово подводил. Ищем нового поставщика, очевидно, это постоматы постаматы СДЭК, такой ОМНИ-СДЭК, это подразделение с СДЭКа. Они в себе включают и Сбермаркет, они хотят включить постоматы, и Боксбери, в общем, большую часть, они хотят все объединить. Вот мы сейчас с ним ведем переговоры, думаю, в ближайшее время будем подключать ОМНИ-СДЭК. Сплатно, сплатно. Вообще здорово. Да. А СДЭК только по России работает, да? Нет, СДЭК работает много где. У нас причем СДЭК отправляется в Казахстан, Беларусь, Кыргызстан. Это все СДЭКом уходит прям через сайт. Вообще супер, вообще прекрасно. Как раз именно этим мы можем отправить. У нас с договор только по территории России. Почту невозможно оформить на сайте, введя индекс другого государства. А СДЭК как раз отправляет в другие регионы. Это недешево, не но если нет другой возможности, и заказы большие, то... Мы отправляем. И если... ну, супер, осталось дело за малым, да? Подключать людей там. Да, да, верно. Таня, у меня уже сейчас. по Таня. Здорово. Я по хотел уточнить по СДЕК. Он сейчас они сливаются, что ли, со СБЕРом и еще с другими транспортными компаниями. Это не сам СДЭК, а есть у них обособленное подразделение, называется ОМНИ -СДЭК», занимается только постоматами. У них на сегодня около 3000 точек, но пока они нас уговаривают и всячески склоняют к сотрудничеству, они нам рассказывают, что они подключают Сбермаркет, потому что постоматы в Сбермаркете стоят непосредственно, они как производитель туда ставили и точки пикпоинта, и боксбери. Пока на сегодня это у них проекты, то, что мы четко видим, это 3000 точек, это чуть меньше, чем у пикпоинта, но рассказывают перспективы прекрасные. Поэтому пока наблюдаем, смотрим, как это работает. Пока мы еще не заключили договор, мы можем что-то там требовать, просить, в дальнейшем уже все, то, что есть, будем иметь. Вот посмотрели все цены, «Боксбер», например, дороже значительно, чем «Омнисдек». сдек. вот если у меня Москва выходит доставка с «Деком» 180 рублей, это самая лучшая цена, почта дороже ДЭК станет постамат 165 рублей, то есть еще дешевле. По другим регионам, ну, просто я смотрела то, что мне ближе, могу там посмотреть Казань, у меня есть расценки. Вот так, в общем, интересная цены. Я считаю, что цена на доставке очень важна. Сдек один из самых организованных транспортных, транспортных компаний, доставщиков. С ними очень комфортно работать, они быстро решают проблемы. А они свои постаматы в торговых сетях выставляют? Там магниты, пятерочки, вот такое все. Который рядом с домом находится, чтобы не ехать куда-то, А вот именно рядом с домом, вот в таких торговых сетях, представляют? Не Смотрите карту OmnisDev, я могу посмотреть у них на сайте, сбросить, Гульнас она вам отправит, карта OmnisDev, тех точек, которые у них есть сейчас, также посмотреть, что у вас есть рядом с домом. Каждый сам может да. в поисковике набрать OmnisDev, выйдет сайт сайты и на карте, на карте посмотреть, все, что есть. то, что вас интересует. Угу. Да. Хорошая информация. Угу. Супер. Потому что у нас близко ЗДЭК закрылся, мне мне сейчас в центр города езжу. Угу. Сейчас я трачу... Ну вот, давайте за посмотрим. Потому что я у себя рядом с домом близко не нашла. Он мне но у меня есть Боксбери. И вот пока смотрю, будет ли этот Боксбери нанесен на карту. Я даже уточняла у них, ну а что надо, чтобы там вот в моем окружении, рядом с моим домом появился пастомат. Они же даже нам прислали предложение, чтобы мы поставили свой пастомат. Не исключено. Ага. Хорошо поставить постамат рядом с домом. Очень, очень. Хорошо. Вообще здорово. Так, еще есть какие-то вопросы по поводу сборного груза? Все ли понятно? Пауза. Значит, вопросы, вопросы исчерпали. У вопрос, меня последний вопрос. Вопросов нет, все понятно. Пока. Ага, ну да, пока не столкнешься, все понятно. Если... А время для того, чтобы сборный груз оплатили все сколько? Три дня, да? Нет ограничений, Артур, нету каких-то жестких рамок. Организатор сам регулирует, когда ему закрывать. Ну да, да. Uh -huh. Я их начинаю гонять, они быстро оплачивают. Да. Ну да, все в руках организатора. Да, ну здорово. Вообще удобно, да. Первые месяцы мы много оплатили за эти доставки, а потом уже дошло до нашего сборной груз. Хорошо. Татьяна, у меня еще один вопрос остался. Я так понимаю, это больше инструмент для работы внутри своей структуры, да? потому что в городе же бывают разные структуры. Вот есть возможность объединяться, стоит вообще это делать, или, или как? Вот исходя из вашего опыта, что может сказать по этому поводу? Из опыта я понимаю, что, конечно, все приглашают свои структуры, но вам ничего не мешает пригласить любого человека из любой структуры в целях удешевления доставки. Вы вводите ID, и если этот ID в принципе существует в системе, неважно в какой структуре, этот человек к вам добавляется. И вы можете работать как со своей структуры, ваше принципиальное решение, так и добавлять любых людей из вашего города, если к вам обратились с такой группой. Mm -hmm. Ну да, если кого-то там знаешь, например, да, знаешь, что человек тоже делает заказ, в принципе, тоже можно объединить. И розничный покупатель, да, если у вас кто-то на тарифе Light, он также может просто добавить вам структуру. Uh -huh. И также в uh -huh. Хорошо. Ну что, друзья, вдруг появились еще какие-то вопросы в процессе, как мы тут обсуждали? Я Опас... знаю, что у нас по понедельникам дальше идет еще своя планерка. Я, наверное, отключусь, <с если больше вопросов нет. Спасибо вам огромное. Рада всех слышать. Пишите, звоните, всегда все подскажем. Спасибо. Спасибо, Спасибо, Татьяна. Да. Спасибо, Татьяна. Всегда Спасибо. заходите к нам. Будем, Татьяна, приглашать. У нас же еще одна тема тоже как бы назрела. Мы назначим время по поводу экскурсии по личному кабинету, по поводу всех тех возможностей, которые есть в личном кабинете. Вот, Татьяну мы как-нибудь пригласим для того, чтобы Татьяна, тоже как человек причастный к этому и сотворивший все это, расскажет нам про личный кабинет и расскажет, что планируется, что уже сделано, чем можно пользоваться. Тоже очень интересно будет послушать. Договорились. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Спасибо, Татьяна. На этом мы с вами про сборный груз тогда завершаем наш разговор. По поводу планерки, конечно, Татьяна Громко очень сказала. Вот, сегодня, в принципе, уже пойдем, наверное, работать. Единственное, возможно, всех интересующий вопрос по поводу ближайшего поступления. Я вам так, конфиденциальная информация. Мы ждем поступления в Москве, ожидается в конце этой недели. Если все нормально сложится, машина вроде как идет, все нормально. В конце этой недели ждем, так что в конце недели ждите информацию по тому, что придет. И по всем остальным каким-то вопросам. Ждем, точно знаю, что ждем. Ура, новые, ура, ароматы, ура. новые ароматы ноутс ждем. А -а -а. Вот, с бровничками. Так что, да-да-да, да, да, да, да. Два, два, два новых аромата ждем в ноутс. Вот. Это вот то, что я точно знаю. А все остальное уже по мере того, как будет информация, тогда уже и всем вам тоже расскажем. Что нас ожидает? О, этот, а двести номер <пробников>, пробников нету, да? Должны прийти, Артур. Ой, нужен. Он много спрашивает. А... Да, да, да, да, да. И двести первый, двести третий пробнички должны прийти. И более того, после того, как они придут, их будут включать уже в шкатулку. Они будут включены в шкатулку. О, здорово! Здорово. Вот это вот да, последний Вопрос: а вот эти да, новые новинки уже можно, наверное, предзаказ сделать на флаконы? Можно, mm -hmm. можно делать, по крайней мере, на склады можно делать предзаказы, то есть в интернет-магазине предзаказ никак не делаешь, а на склад точно можно делать предзаказы. Да, да, да. да, С да, оплатой да, да, да. Да, или, можно... или без оплаты? Ну, если вы сделаете а с бульнас... то вам это действительно, это вам точно достанется. Гульна, скажи по пробникам, которые ты говоришь, от компании придут. Они будут 1,2 миллилитра или большие? Они будут 1,2 миллилитра. Единственное, yeah. ну, насколько я знаю, это будут... То есть они выглядят по-другому. Объем тот же, но выглядят по-другому. Про цену тоже ничего не знаю. Сама ничего не видела, ничего не знаю. Вот знаю, что должны прийти пробники, и другие. Но объем тот же. Ульнас, а ты еще говорила, что хотели сделать ноутс, как это, с собой брать, дорожный вариант? Дорожные travel версии Nouts а, будут, но чуть позже. Потому что сейчас задача вывести коллекцию в количестве ароматов, где-то хотя бы до там, восьмидесяти ароматов сформировать коллекцию и после этого уже заниматься travel версиями mm -hmm. Но mm -hmm. я вам что хочу сказать по поводу прихода новых ароматов. Их идет не такое большое количество, mm -hmm. вот. mm -hmm. поэтому, mm -hmm. да, да, но они не закончатся в один момент, то есть их не настолько мало идет, чтобы сказать, что прям мало, но их идет несколько меньше, чем пришли в свое время Амальфи и Рио. Да? Вот. Поэтому и ароматы настолько хороши, настолько интересны. Вот кто слышал, кто слушал ароматы, кто был в Москве, тот, тот не даст соврать. Сама с нетерпением жду и знаю еще несколько человек, которые прямо вот тоже ждут эти ароматы. Поэтому обязательно берите пробнички, с промничками, сразу берите большие флаконы. Вы их точно продадите, вы их точно себе что-то возьмете. Кстати, один из ароматов скорее мужской, чем женский, несмотря на то, что они унисек вот. Лаклиман, который. Он такой. Он холодный, очень интересный и ближе к мужским ароматам. А... Цена такая же? Вот не знаю, Дим. Не знаю. Не могу сказать. Все зависит от того, то есть, что получилось в производстве. Поэтому не могу сказать, будет такая же цена или нет. Не знаю. Будет информация по поступлению более подробно, будет презентация обязательно этих ароматов, то есть в ближайшее время. Ждем. И да, да, да, да, ждем презентацию, и там будет вся информация, вся более подробная информация. Гурнас, это который один из них, Бакара 540, правильно понимаю? Совершенно верно, да. Маракеш, это Бакара 540. Угу, спасибо. Да. Так, есть еще какие-то вопросы? Еще раз, это будет в марте, да? Нет, это будет э, очень скоро. Ага, хорошо, чудесно. Все? Вопросы исчерпали? Спасибо. Хорошо, все, тогда всем плодотворной недели. Еще раз напоминаю, февраль месяц короткий, очень быстро заканчивается, поэтому э, учитывайте этот, этот факт э, в планировании своего в, в, работы, своей работы. Учитывайте, что 28 февраля, Неожиданно февраль завершится. Вот. И начнется март. Поэтому пойдемте работать. Как всегда, если есть пару слов, там какие-то написать в наш в командный чат, напишите по поводу нашей сегодняшней встречи. Запись чуть больше, чуть позже выложу. Как только все обработается, все появится, запись выложу. Хорошо? Хорошо. Ну, все, все. Всем, всем продуктивной недели. Всем пока. Спасибо. До свидания, до встречи. Все, спасибо, благодарю.